Ох, друзья мои, сегодня будет очень такая сложная тема. Почему? Потому что у героя нынешнего ролика моего уже достаточно большая аудитория поклонников, и, конечно же, когда я берусь за такую тему, я понимаю, что будет сразу очень много негатива, и набегут боты, и будут кричать, возмущаться обязательно, всегда они говорят противоположное, о чем начинает вещать блогер. Но я думаю, что те, кто со мной на одной волне, вы поймете ту мысль, которую я попытаюсь донести. Итак, не так давно появился канал Марка Фегина. И посмотрите, как здорово раскручивается так много подписчиков, так много просмотров. Ну, сам Марк Фегин ничего особенного не заявляет, он всего лишь приглашает к себе разных интересных людей. И, конечно же, не гнушается монеткой, как большинство из подобных вот блогеров – то есть Марк Фейгин, мне показалось с самого начала, здесь про деньги. Не успев зайти на YouTube, первое, о чем они начинают говорить, переведите, конечно же, копеечку. Последний кусочек доедаю. приходите на Patreon, поддерживайте, платная подписка. Ну, в общем, Марк Фейгин пошел обычным путем, как и все остальные. Но я был какое-то время его зрителем, опять же, исключительно из-за его гостей, пока не увидел вот такого интересного гостя. И вот здесь, как сказать, немножечко понесло. Ну вот этим самым говнецом я подумал, в чем же это дело? Неужели Марк Фегин такой глупый человек? Он приглашает ну, явного провокатора, человека э, из-за глупых призывов которого реальные люди получили реальные сроки. То есть если вдруг кто-то не знает, Вячеслав Мальцев это такой... Матерый провокатор уровня бог, который организовал массовый сбор донатов, кассировал по бешеному деньги на так называемую русскую революцию. В результате всего этого купил дом-особняк во Франции. Если кто-то думает, что, кстати, Франция предоставила ему политическое убежище, это неправда. Он там существует именно потому, что во Франции есть закон э после приобретения именно недвижимости. Во Франции у вас есть ну, вполне себе шансы получить временный, а затем и постоянный вид на жительство. То, что я говорю сейчас, что на деньги подписчиков Вячеслав Мальцев купил себе виллу на юге Франции, это не мои фантазии, об этом заявляют все его соратники, ребята, которые его окружали, которые видели, какое количество денег шло от подписчиков, и которых он в свое время и кинул. Ищите информацию, это начиная от Эдуарда Бабаджаняна, того самого, кто, как он говорит, подарил нам Мальцева, ну там, Котельников. Кости, Карлик, в общем, вся вот эта шайка-лейка они же сами издают Вячеслава Мальцева с потрохами. Я с самого начала, как только появился этот персонаж, говорил о том, что, ребята, ну давайте немножко посмотрим. В его, так сказать, биографию. Ведь там же все очевидно, он поменял все партии, какие только возможно. Пройдите снизу по ссылкам, посмотрите, я там перечисляю, в какие года он был ядросом, там, ЛДПРовцем. А вообще-то парень, в общем-то, такой потомственный мент, человек, который никогда не работал и, как вы понимаете, всегда существовал за счет того, как бы кого-нибудь объегорить. Он же и был и депутатом там Саратовской Государственной Думы, он же близкий друг э, Вячеслава Володина и так далее, и так далее. То есть... Человек-мент по сути своей, по своему отношению к жизни, при помощи успешного маркетолога, тогда успешного маркетолога Эдуарда Бабаджаняна, замутили канал артподготовка и начали доить население. Эдуард Бабаджанян, он на самом деле ударенный, ну, пройдите, посмотрите, человек, правда, немножко нездоров, он на самом деле верил в то, что возможно посредством интернет-пропаганды замутить революцию. Сам, конечно, в революции участвовать он тоже не собирался. Как и Вячеслав Мальцев, они считали, что достаточно, ну, вот так поджужить людей, а люди сами организуются, выйдут в своих городах, ну, не знаю, с плакатиками, там, с палками, ну, и снесут, конечно же, власть, а Слава Мальцев потом подъедет в бронированном вагоне. То есть Слава Мальцев, если вы вдруг подзабыли, он уехал из России до так называемой своей революции, этой даты 5.11.17, которую пропагандировал за три года до того. Понимаете, он свою задницу спас заранее, прекрасно понимая, что ничего не будет. До самого последнего момента он продолжал поджуживать людей. Люди вышли, их повязали, они получили свои сроки. Одним из отголосков этого дела я рассказывал было дело сети, когда под чистку вот этой самой революции 5-11-18 11 парней замели и слепили из них террористическую организацию. После вот этого грандиозного фиаско. Было очень много проклятий в его адрес. Он какое-то время еще пытался продолжать на той же волне обмана, собрать еще какое-то количество денег якобы на адвокатов, для того, чтобы вытащить этих революционеров, поверивших ему. И собрав еще одну кучу денег, конечно же, ничего не произошло. Сейчас Вячеслав Мальцев с тем же самым успехом собирает себе на новую студию на колесах. Я не могу объяснить, как я поражен вот этим людям, которых можно беспрерывно обманывать, и они продолжают поддерживать этого человека. Теперь вы думаете, что даже из Франции он вам устроит революцию в России. Так получается. Ну, в общем, о личности Вячеслава Мальцева я говорил с самого начала, что это стопроцентный провокатор, потомственный мент, Ядрос, как можно доверять этому человеку, тем более поддерживать его материально, непонятно. Мало кто ко мне прислушивался. Так вот, когда я увидел на канале Фегина Мальцева и заметил, как Марк Фегин разговаривает с ним как вполне себе достойным человеком, вы не представляете, какие у меня были глаза. Я подумал, что-то не так. что Марк Фегин такой глупый человек или вообще как такое может быть? И вдруг один из подписчиков присылает мне такую ссылку. Ну, давайте послушаем. Значит, еще один вопрос, который я хотел, э, так сказать, по ходу затронуть. Вы знаете, что м -м, я объявил у себя сегодня в Твиттере, в Фейсбуке, м -м, так сказать, и, по-моему, в Телеграм-канале, опубликовал объявление, что я действительно покинул... Постоянный комитет Форума Свободной России, я действительно это сделал, но э, в принципе распространиться тут долго не стоит, надо сказать, что уже в течение, наверное, года я взирал на то, что происходило в этой организации с печалью, с печалью, вызванные рядом причин. во-первых, я убедился, что все иммигрантские объединения и в частности именно Форум Свободной России вообще не имеют никаких перспектив. Собрались там в основном в руководстве, я подчеркиваю, именно в руководстве люди далекие от российских проблем. Совершенно далекие, заняты исключительно своими интересами, политически мало что тоже для меня было удивительным, поскольку, ну, вы знаете, разный опыт есть в политической иммиграции, но русский опыт самый печальный. И без того я хочу сказать, что форум предельно инфильтрирован, так сказать, все данные попадают сразу на Лубянку, но я не понимаю, зачем помогать этому, вот это меня всегда удивляло. Ну и по существу за эти два года опыт мой показал, что в эмиграции любые проекты подобного рода они абсолютно кратковременные То есть люди в основном собираются болтуны и люди совершенно не способные на какую-то производительную деятельность и поэтому говорить о какой-то ждать от них какого-то действительно политического, политического креатива не приходится вовсе но уж когда сами значит, приглашают на работу чистую лубянку то это для меня было просто возмутительно, поэтому я решил уже дел там больше не иметь, к сожалению, вот печальный это опыт. Но в принципе я хочу сказать, изучая вот на канале у нас не раз были гости, очень так сказать компетентные в этом вопросе, я убедился, что все иммигрантские объединения так или иначе исполосованы, что называется, агентурой. И в этом смысле форум свободной России не исключение. Мне всегда казалось, что это э, нахождение вне пределов Российской Федерации дает какую-то, пусть мифическую возможность, быть свободным от этого влияния. Но оказалось, что нет. Оказалось, что нет, и поэтому, э, так сказать, я посчитал возможным для себя все-таки из форума уйти. Я думаю, что э, там больше уже не... Пусть там собираются и так далее. Я полагаю, что действительно новая оппозиция возникнет. Из тех ростков, которые есть в России, ну, конечно, безусловно, так сказать, то, что связано с именем Алексея Навального, то, что связано с какими-то мелкими группами, которые пока еще не разрушены властью, они могут стать некими точками сосредоточения. Я, безусловно, буду участвовать в каких-то политических проектах, которые, ну, скажем так, будут внутри России. Вот, я как бы с эмигрантскими этими всякими фокусами окончательно завязал. Прослушав это, я все понял. Все встало на свои места. Посмотрите, как тонко работает кремлевская агентура. Ну, это, это, это удивительно. Я аплодирую им стоя. Появляется некий персонаж, который заявляет, что форум «Свободная Россия», конечно же, наполнен агентами, форуму «Свободная Россия» нельзя доверять, потому что там ну что-то как-то не так, и Марк Фейгин демонстративно покидает форум «Свободная Россия», прекрасно зная, что самая настоящая российская оппозиция, конечно же, находится за пределами страны. Потому что находиться людям типа Гарри Каспарова на территории России опасно. Его либо убьют, либо посадят на всю жизнь в тюрьму. Находиться Михаилу Ходорковскому, еще кому-то, кто на самом деле заинтересован в смене власти, в России невозможно. Мы много раз говорили о том, что на территории России могут находиться только люди, подвластные Кремлю и которые находятся под крышей у Кремля, ну каких-то там заинтересованных структур. Я думаю, что сейчас уже давно ни у кого нет никаких сомнений в сторону Алексея Навального, по крайней мере тех, кто долго находится на моем канале. И что же получается? Значит, настоящие оппозиционеры, кстати, к этому числу я абсолютно уверен, рано или поздно примкнул бы Немцов, если бы его не убили, потому что он реально был опасен. Так вот, они за пределами страны создали единственный действенный орган, где собираются умные люди, где собираются профессора, философы, писатели, и они обсуждают, что возможно сделать в России в случае, если произойдет смена власти. Ведь ибо если что-то случится, у граждан России нет абсолютно никакого плана. Все думают, что все служится само собой, но так не бывает. Если начнутся какие-то смутные времена, у людей будет реальная необходимость в том, что делать, какие органы создавать, в каком направлении двигаться. Никто из ныне, находящихся в России, об этом не думает и не заявляет. И лишь Форум Свободная Россия сконцентрировал в себе мысль и с упорством продолжает бить в одну точку. Посмотрите на участников форума Свободная Россия. Это абсолютно достойнейшие люди. А кого нет среди участников Форума Свободной России? Хм, очевидно! Алексея Навального. Вы думаете, его не приглашали? Приглашали множество раз. Но Алексей Навальный с настоящей оппозицией не водится. Как и следовало ожидать. Повторяю, сюда приезжают люди по собственному. Городу. Здесь нет никакого централизованного руководства. Люди сами, как говорится, приезжают сюда. То есть Это, это, это не оплаченное мероприятие, куда надо собрать людей для поддержания какой-то генеральной линии. Здесь ее нету просто. А именно поэтому сюда едут именно с какой-то вот. а, поэтому как бы, ну, проходят конференции прекрасно, пусть они проходят в Варшаве, в Берлине, в Лондоне. А, больше конференций, но лучше. Но, а, Реальное политическое наполнение происходит только на этом форуме, именно потому что оно формируется благодаря запросу. Вот как раз вы уже упомянули эту критику, которая звучит из России в адрес вашего форума, что здесь, конечно, очень много активистов из регионов России, но главные звезды, главные спикеры это вот политмигранты, как вы. Мы сейчас не говорим про причины, понятно, что это вынужденная миграция, но на ваш взгляд является это проблемой для политиков, как вы, как Илья Пономарев, которые уже физически несколько лет не были в России, теряется ли это чувство, э, политическая э, связь с Россией? Не, не, не кажется ли вам, что вы, что вы уже меньше э, чувствуете российский политический контекст, российские проблемы? Во-первых, мы оказались за пределами России не по собственной воли. И скажем, в отличие от тех политиков, которые сегодня продолжают функционировать в России, Кремль дал ясно понять, что нам там не место. Сегодня я много раз повторял, могу повторять еще раз. Кремль не допускает никаких неконтролируемых форм политической активности. Все, что происходит в России, в определенной степени Кремль устраивает. И по каким-то причинам они считают на сегодняшний день функционирование этих политических форм достаточно уже примитивных и в общем-то очень ограниченном количестве, тем не менее помогающим решать определенные проблемы. Главным главным фронтом, на котором идет как бы, война с путинским режимом, это, ну, выражает. как... Бы, военным языком, это западный есть и поэтому то, что происходит в общем -то, там, где путинские, путинские олигархи, путинские, путинская вся элита держит свои ресурсы материальные, семьи, где, рас... где находятся все их ключевые интересы, вот там и может произойти решающее сражение. Возрождение политической воли Запада не самое главное. Поэтому наша борьба очень важна. И опять, если бы люди считали, что мы потеряли всякое, всякое, всякое как бы представление о России, они просто не приезжали. Просто. Они бы они не, не вызывают никто, как говорится, не платит. Они не приезжают, не потому что им интересно послушать Анаполева, Петрипарова, Жани Костелева. Им интересно. И это уже происходит восьмой раз подряд. Вот. Поэтому вот разговоры там тех московских политиков, которые крутятся там, вокруг там, своих муниципальных выборов. Сильно они интересуют, потому что ну, пусть они решают свои проблемы там. Форум стал самостоятельной политической, как бы, зажил своей жизнью, именно потому что здесь нет здесь нету, центрального вождизма, здесь есть авторитет людей каких-то, которые говорят, высказывают точку зрения, но здесь разные точки хорошее Здесь можно услышать критику в любой адрес, просто. Здесь, нету, здесь нет священных коров, которые не подлежат, не подлежат никакой критике. Как бы выбили за скобки еще один очень важный факт. А реакция крепля. То, что российские телеканалы с каждого, после каждого форума неделю уделяют ему какое-то невероятное внимание, поливая грязью и являя врагами народ, это тоже индикатор того, как Кремль оценивает нашу деятельность. Количество грязи, которое будет вылито на этот форум в следующую неделю, несопоставимо с тем, что забот выливается на тех, кто продолжает свою политическую деятельность в России. То есть Кремль точно знает, где существует реальная угроза его тотальному контролю за политической мыслью в России. Вот. Навальный выстраивает собственную структуру, как бы, эта структура чисто вождистская. здесь ей не просто нет места. А при, приехать сюда, в принципе, это, это стать частью общего процесса и, соответственно, выслушать массу критических Многие участники форума начали критически отзываться о Навальном, о голосовании, о вообще деятельности ФБК. А, ну, мне кажется, что это, это, это несовместимость концепцией форума. Здесь я повторяю, нет священных коронавирусов. И в данном случае Марк. Фегин говорит о том, что вот этот форум, он, дескать, не настоящий. А вот Леша Навальный внутри страны – это и есть та самая сила, за которой нужно идти. И, конечно же, Вячеслав Мальцев – достойный человек. С ним тоже можно ручкаться, разговаривать, задавать ему вопросы. И вот когда я сложил все эти пазлы, я понял – Почему канал Марка Фегина, сейчас активно обмазывающий форум Свободной России какашками, приглашает к себе Вячеслава Мальцева? Если вы спросите меня, то я думаю, с этим каналом, который так разрастается прямо на наших глазах, ровно так же, как разрастались в свое время каналы Юлии Латыниной или Валерия Соловья, или Эхо Москвы. Вот Марка Фегина в пору ставить в ряд вместе с ними. Они эксплуатируют тему первое, ради личного обогащения, второе, для того, чтобы в нужный момент увести ваше внимание в выгодную Кремлю сторону, и третье, для того, чтобы отбеливать, например, таких провокаторов, как Мальцев, Навальный и остальные. Одним словом, мне довольно быстро удалось разобраться, кто такой Марк Фегин, Надеюсь, и вам удастся это сделать. Еще интересный момент, господа украинцы, прежде чем вы начнете писать свои гневные комментарии, дескать, Марк Фегин это как раз тот самый человек, который борется с Шарием. Позвольте мне поставить это под вопрос, а действительно ли? Вот посмотрите, Шарий гневно высказывается в сторону Литвы и Форума Свободной России. Шарий. Но здесь мы понимаем, почему, потому что это открытый кремлевский источник, ну, Шариф всегда обслуживал кремлевскую точку зрения, а Марк Фегин якобы против Шария. Но почему-то в вопросе Форума Свободной России, то есть самого настоящего, единственного комитета оппозиции за пределами России, мнение Марка Фегина и мнение Шария удивительным образом сходятся. Вам не кажется это странным? А если подумать о том, что в истории ширеем могли создавать оппозиционную репутацию Марку Фегину, для того, чтобы затем сделать его успешным каналом на YouTube? Может быть? Конечно, вполне. Для кремлевских технологов это даже не многоходовочка, это элементарно. Сегодня он защищает надежду Савченко. Завтра он высказывается против Ширия. Послезавтра все ему доверяют. А еще после-послезавтра он сторонник Алексея Навального. Когда будет какой-то принципиальный вопрос, Марк Фейгин выскажет ту же самую позицию, что высказывает Леша Навальный и, например, Алексей Венедиктов. Ну, то есть эхо Москвы в целом, создавая иллюзию что, дескать, эта точка зрения превалирует. Те, до кого дошло, что такое Алексей Венедиктов, и у кого нет сомнения в сторону Алексея Навального, те, кто чувствуют, те, кто замечают, как искусно работает Юлия Латынина, эти люди почувствуют запах кремлевского говнеца от канала Марка Фегина. Те же, кто слепые, и кто воспринимает слова вот ровно так, как им это превозносят, забудьте то, о чем я сказал. Это не про вас. Но даже эту категорию людей я прошу, задумайтесь, почему на этом ресурсе появился провокатор Вячеслав Мальцев.